Сытные и вкусные фетучини с кабачками приготовьте к обеду для своей семьи, блюдо самостоятельное и не требует к себе дополнений, берите на заметку рецепт. Фетучини с кабачками – отличное блюдо для семейного обеда или ужина, овощи прекрасно дополняют макаронные изделия и все останутся сытыми, из минимального набора ингредиентов получается питательное и вкусное блюдо. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте все ингредиенты. В кипящую подсоленную воду опустите фетучини, варите 8-9 минут. Фетучини используйте как обычной формы, длинной, так и в виде гнезд. Пока варятся макаронные изделия, почистите и нарежьте кубиками лук. Обжарьте лук до румяного цвета с добавлением растительного масла. Подписывайтесь, комментируйте. Ставьте лайк или дизлайк. Кабачки нарежьте тонкими полукольцами. Всыпьте кабачки к луку, обжаривайте овощи вместе еще 3-4 минуты, помешивая, посолите и поперчите по вкусу. Фетучини готовы, слейте воду с них. Всыпьте фетучини в сковороду с овощами, влейте сливки. Тушите все вместе 5-7 минут на небольшом огне. Сдобрите блюдо лимонным соком, специями по вкусу, перемешайте и готово. Сразу подавайте к столу, приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Такие продукты будут нужны. Фетучини, 250 грамм, кабачки,